сделал это говорите ну ничего страшного я ни при чем это что не сделал или там у меня не получается ну бывает и так я ни при чем старайтесь оберегать себя от разочарований старайтесь не страдать старайтесь не накручивать старайтесь отвлекаться старайтесь медитировать на слово я ни при чем таким образом вы сможете избавиться от этих охов чтобы они в дальнейшем не превратились в ахе и страшнейшие проблемы Конечно же, конечно же, если противоборство, конечно же есть, в свое время я говорил, что необходимо перейти на сторону людей восхищающихся. Нужно быть человеком, который старается восхищаться, наоборот, восхищайтесь, говорите слово «ах» на вдохе, говорите «ах, мне нравится моя жизнь, я сегодня кушала, я в одежде». Мне нравится то, что я живу, мне нравится, ведь Бог создал людей для того, чтобы им нравилось это.